Здравствуйте, дорогие друзья! Пришло время, когда требуется искать снова точку опоры. Во время разгара пандемии мы с вами довольно глубоко зашли в эту тему, в тему точки опоры, на чем стоять, что является основой для твердого стояния и твердого уверенного движения по жизни. И провели очень много десятков встреч. Такое, такая была рубрика Точка опоры. И вот сейчас в новых реалиях новые испытания, и надо искать точку опоры снова на большей, еще большей глубине. И я думаю, что мы с этим тоже справимся. Как мы выдержали пандемию, так мы выдержим. И новые испытания и здесь очень важно найти ту точку опоры которая тебя не поколебит и в, в этой ситуации и это реально это возможно и мы с вами в этом направлении пойдем я тоже вместе с вами буду искать с еще большую глубину своей опоры еще большую ее сакральность еще больше ее значение чтобы можно было выдержать все надвигающие события. И первое, на что я хочу обратить ваше внимание, и первой точкой опоры для меня лично, а я буду всегда говорить от себя, и ответственно за это буду отвечать, это то, что «Я есть Россия». «Я есть Россия». Простые слова – но для меня они имеют очень большое значение. Я много раз проверял себя на, этом, на этих словах. Есть ли я Россия? Что я делаю для России? Что она для меня? Что это за такое пространство? Что это за такое сообщество? Что это за такая система Россия? И я постоянно убеждаюсь, что все то, что есть в России, есть и во мне. Во мне есть все. Ее огромные ресурсы, ее природные богатства, ее замечательные люди, разные люди. Россия для меня – это и те, кто является светочем народа и известен в веках. Россия для меня – и те, кто ничего особого не сделал, но живет в ней. Россия для меня и те, кто убежал из России и хает ее, но это все равно Россия, это тоже я. Я тоже понимаю свою ответственность за то, что в России есть и такие люди. В моем поколении, при моей жизни в России происходят эти события. Все события, которые есть на протяжении моей жизни. И я за все несу ответственность. То, что я есть Россия. Вот такая позиция, вот такая точка опоры, на мой взгляд, убирает ложь. А гражданин ли ты? А человек ли ты? А творец ли ты? И так далее. И все это, убрав ложь, ты становишься на твердую почву, ты становишься на твердые ноги. И ты уже честно смотришь и людям в глаза, и вперед, в свое будущее. И я верю в свое будущее, а значит верю и в будущее России. Это моя первая точка опоры в новом времени, в новых реалиях. Кому она подходит, приглашаю. Дальше мы пойдем еще более укреплять эту позицию.